Добрый день, господа. Сейчас мы находимся на нашей производственной базе. В руках известная вам наша PET-кега с наружной резьбой. У меня вам сегодня вопрос к вам. Скажите, можно ли с этой кегой сразу же работать на полуавтоматических или автоматизированных линиях? Я вам отвечу, нет, нельзя. Потому что вручную кегу наполнить можно, а в саму линию эта кега не пойдет. Для нее нужен адаптер. Это специальное устройство, которое будет защищать кегу и помогать ей работать на конвейерных больших линиях. Что это такое адаптер? Это изделие, изготовленное из металлической кеги. Выглядит оно следующим образом. Это уже подготов... Подготов... заготовка для адаптера. Она выглядит следующим образом. Полая внутрь, расшита поверхность. Для того, чтобы было видно наполнение самой пэткеги. И установлены специальные ограничители, для того, чтобы не повреждала сама пэткега. А как эта штука работает? Оператор э, на линии ставит пэткегу. Берет адаптер. Раскрывает замочек. Одевает ее на саму пэткегу. И фиксирует замок. Одели, уже это изделие готово к работе. После этого он переворачивает кегу на конвейер, ставит и линия забирает. Открывает клапана, спускает воздух, наполняет. В конце конвейера кега приходит наполненная в таком вот виде. Оператор опять же переворачивает и повторяет обратные операции. То есть открывается замок, снимается сам адаптер. Ну и дальше уже наполнена, снимается для упаковки дальше, для движения в торговлю. Вот, такие вот, вот такое вот изделие, для этого оно предназначено. Сейчас я познакомлю вас с нашим директором производства, мы поинтересуемся у него нюансах производства самого адаптера. Олег, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поделитесь знаниями о нюансах производства этого изделия, зачем это и как оно и насколько это нужно потребителю. Для того, чтобы вот эта вот, как сказал Олег, пошла в автоматизированную, полуавтоматизированную линию, нужно учесть ряд нюансов. Во-первых, нужно сам переходник, адаптер, который называется. У этого адаптера должна быть определенная высота, определенные технологические, ранее измеренные инженерами размеры. Все это обрисовано красиво и правильно все это сделано. Один миллиметр вправо или влево, это уже не работающий адаптер. Поэтому обращайте внимание на то, насколько качественно собрано это изделие. Во-вторых. А нужно обратить внимание на комплектующие. Все комплектующие, которые здесь, это не просто дешевый какой-нибудь пластик и дешевая нержавейка китайская. Это пластик, предназначенный для пищевой промышленности. Да, это очень важный момент, потому что у нас производство пива, это что ни на есть, самый пищевой продукт. Здесь не накапливается бактерия и оно не впитывает влагу. Это то, что касается именно самой основы. Что касается непосредственно замка. Замок сделан с предохранителем, вот таким вот который благоприятно правильно влияет на работу самого оборудования и предотвращает автоматическое или случайное открытие во время вибрации. Здесь есть кнопочка. Во-вторых, собственно, это все сделано из пищевой нержавейки. Есть сертификаты. На это тоже очень важно обратить внимание. Как бы все вот эти вот детали из, в этом адаптере сделаны по технологии пищевого производства. Это вот на то, что нужно обратить внимание.